Подписывается соглашение о сотрудничестве между администрацией Курской области и акционерным обществом Россельхозбанк. Соглашение подписывают временно исполняющие обязанности губернатора Курской области Роман Владимирович Старовой и председатель правления акционерного общества Россельхозбанк Борис Павлович Листов. Соглашение подписано. Вы слышите, какие суммы? Это сотни миллиардов рублей. Это значительная ответственность, и физические лица, которые являются владельцами этих компаний, они рискуют. Мы должны четкий горизонт планирования предоставить со стороны законодателя, со стороны администрации Курской области. Мы намерены это делать. Предложение на самом деле есть. Вот здесь нужно найти точки соприкосновения тех людей, которые хотели бы реализовать, Промышленные проекты, потому что у нас отлично развита торговля, даже слишком. У нас очень крепкий агропромышленный холдинг. Нам надо подтягивать промышленность, создание рабочих мест. Об этом говорит молодежь. Наша молодежь уезжает учиться в Москву, в Санкт-Петербург, и там остается, потому что им некуда вернуться. Мы не можем предоставить квалифицированные рабочие места с конкурентно заработной платой. Вот это, наверное, одна из основных задач, над которой нам нужно сегодня будет работать.